как найти самый выгодный курс обмена электронных денег. Воспользуйтесь сервисом bestchange.ru О, привет! Сегодня я расскажу вам о сервисе, который раздает криптовалюту PRISM абсолютно бесплатно и всем. Это не человек, это же ангел! Данный телеграм-бот я рекомендую использовать для ознакомления новых участников с криптовалютой призм. Разработали бота команда продвижения призм во главе с Владиславом Волконским, вся информация присутствующая в боте соответствует истинной концепции криптовалюты призм. Теперь вам не надо тратить свои монеты, чтобы рассказать и показать новичкам, что представляет из себя криптовалюта призм. Все финансовые обучающие обязательства взяли на себя команда продвижения. А теперь давайте перейдем в телеграм-бот и посмотрим, как все Устроено. Перейдя по ссылке из описания, вы попадаете в Telegram бот где вам требуется нажать старт. После чего нам предлагают выбрать язык, с помощью которого бот будет с нами общаться. Я выбираю русский. Далее нам нужно подтвердить, что мы являемся живым человеком, а не программой. Для этого нужно ввести символы с картинки, которую нам отправил бот. Если символы по каким-либо причинам вам непонятны, то вы можете воспользоваться кнопкой ⁇ Обновить ⁇ и картинка сменится. Если вы все сделали правильно, бот отправит вам первый пост, где пишет всю нужную информацию, обязательную к прочтению. Все, вы зарегистрировались, и уже прямо сейчас можете получить свои первые монеты призм. Для этого нужно перейти в меню бота. И нажать кнопку Поиск монет. Вуаля! Монеты призм благополучно получены. А вместе с тем бот поделится интересной колонкой по теме криптовалют. Проверить свой баланс можно в меню, нажав соответствующую кнопку. Также там отображается информация о количестве доступных кликов. Приглашайте людей в бота, взяв ссылку, которая появится после нажатия на кнопку пригласить. И получайте дополнительный клик за каждого нового участника. Нам хорошо, ему хорошо, всем хорошо. Бесплатный поиск монет доступен каждые сутки после 24 часов по московскому времени абсолютно всем пользователям бота. Неиспользованные клики не накапливаются, а в меню бота море полезной информации, с которой я вам настоятельно рекомендую ознакомиться. Поддержи это видео лайком и уже совсем скоро я выпущу второй аирдроп от этой же команды. На сегодня все.